Впервые, насколько мне известно, католический священник предложил подобную планету в 1900 году. в Потом, в 1908 году, Англиканский, англиканин Фолл Уолсон предложил делать это между праздниками кафедры Святого Петра 18 января в Попрощения Святого Павла 25 января, то есть это как раз те апостолы, которые считаются самыми заслуженными самыми главными апостолами. Мориться вместе с ними, Ой, и таким образом, 25 января, это любви в Молитвой была принята, прежде всего, в сервисах Который предположен, именно на Иссаде, и yeah. до этого был как-то как Но по-настоящему псевдом это стало декабря, <просу> в тысячи когда э, было предложено оба Католиками и Африканами Советской Церкви и семья Советской Церкви это поддержал, и тогда это стало уже видно всемирной инициативой. Молитвы ведь молятся в области и на какие одеты. Хотел бы читать это. вы читали это, которое в Англии. Поэтому... нанять для единства, смотря на все наши человеческие отделения, мы хоть как-то стараемся выполнить эту волевость. Я приглашаю... 25 числа как раз. стараемся в <свист> Конечно, недостаточно. Но это хотя бы то, что дает нам толчок. <свист> вот это... Да, вообще литопатический код католический, а вот церкви только вы есть этот аминт именно литопатического который что напоминает такие песни, которые иначе просто убегают от нашего внимания. А здесь это, вот это напоминание, напоминание о том, ты Так также как испытание совести. А что я за последний год сделал для этого? Он... Понятно, что не стоит оставаться только так. Но этот пусть будет тем фундаментом, который всегда позволит его оттолкнуться, чтобы я затворил.